Всем привет! С вами Наноаква. Наверное каждый аквариумист сталкивался с зеленым налетом на стенках своего аквариума, который приходится счищать скребком. Работенка не слишком пыльная, но куда было бы приятнее, если бы этот налет не появлялся. Сегодня я расскажу, как без лишних усилий избавиться от данного вида налета на стенках аквариума. А помогут нам в этом два вида самов — севелии и атоцинклюсы. Также посмотрим, кто из них будет более трудолюбив. Специально для того, чтобы показать, насколько эти сомики эффективны в борьбе с налетом достал их из своего аквариума и немного его запустил чтобы стенки заросли как только стенки покрыли зеленым налетом запустил самов обратно давайте посмотрим смогут ли они справиться с ними и сколько им понадобится на это времени после того как я выпустил самов в аквариум они тут же приступили к своей работе эксперимент начался вечером и к сожалению не ожидая значительных изменений количество налета в первый день я не снимал оказалось что зря уже на утро был заметен первый результат. Хоть налет и не пропал, он стал не такой густой, как был в первый день. Похоже, эти работяги трудились всю ночь, чтобы доказать свою эффективность. На самом деле, затевая данный эксперимент, я был немного скептически настроен. Одно дело, когда сомики поедают постепенно появляющийся налет, и совсем другое, когда стенка уже значительно заросла. Но уже на второй день весь мой скептицизм рассеялся, и уже не осталось сомнений, что эксперименту суждено быть удачным. Налета стало значительно меньше. А уже на третий день эксперимента практически весь налет был съеден сомиками, остались незначительные малозаметные пятна вверху и самом низу аквариума. Что касается результативности, наблюдая за этим экспериментом могу сделать вывод о том, что атоцинклюсу куда более эффективнее в борьбе с налетом, нежели севелии. И почти наверняка уверен, что результат не сильно бы изменился, быть в аквариуме только от ацинклюсы. Данный аквариум объемом в 100 литров, в нем находятся три ацинклюсы, которые с легкостью и достаточно быстро справляются с налетом. На четвертый день от налета уже практически ничего не осталось, только сверху аквариума остались небольшие следы. Видимо туда Сомиком просто трудно подобраться. Эксперимент можно считать законченным. Расскажите в комментарии, есть ли в вашем аквариуме эти трудоголики и помогают ли они вам справляться с налетом. И помните, чтобы не пришлось бороться с водорослями, проще не допускать их появления, соблюдая в аквариуме баланс. В моем случае налет появился из-за обнуления фосфата, который сразу после эксперимента я приведу в норму. На этом все, спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!